Вот, друзья мои подчиненные там видите тихо все но только сейчас зайди и начнется он итальянцы отдыхает, два едят по станкам все тоже отдыхает ну тихо откроем Тут ожарыща, именно что называется На улице минус 12 о, о, Рано Еще пару часиков И будем ужинать Да снежинка Все уходим Мои подчиненные хрюкают А так друзья захожу в кабинет разделся ну допустим утром после управки вот так микрофончик опа и вот так и сижу в телефоне там допустим читаю комментарии отвечаю но это если утром а вот сейчас уже ближе к вечеру я уже все сделал наколотил намешал вернее ровер старт надо еще дробить но я уже назад отложил дробление и вот так в кабинете отдыхаю свой личный кабинет кстати скоро уже появится секретарь туда к новому году принимать заказы то все на мясо на поросят отвечать на звонки потому что вы звоните у меня телефон для подписчиков которые выложены в разделе о канале тут лежит и также у нас Эх, прошел розыгрыш розыгрыш прошел ну кто участвовал тот спасибо что участвовали также поздравляем всех кто победил и получилось три победителя один победитель выбрал деньги получил на карту деньги второй победитель если я не ошибаюсь луганской области выбрал бмвд старт для поросят ему уже отправили по моему сегодня отправили да и один с харьковской области выбрал премикс с его доплатой то есть он доплатит а те 870 гривен ему считается в премикс то есть Харьковская область премикс Луганск БМВД старт а этот гараж Тивиш выбрал деньги точно не помню откуда по моему с Тернопольской области но ну, а так и все и разобрались с победителями и что я планирую в этом году в кабинете Поставлю елочку, наверное, вот сюда. У меня уже есть маленькая такая, ну, декоративная, не настоящая, искусственная. Ну, а насчет рыбок, не знаю. Хотя у меня для рыбок все есть. Есть и специальный с регулятором температуры градусник. Выставляешь там, ну, допустим, 20 градусов. И он держит у воде 20 градусов. Может быть так, потому что в этот год, наверное, отопление мы не будем делать. Я поставлю в сарае там в конце буржуйку и то это когда сильные морозы хотя морозы я смотрю 10-15 как бы тут а в Ташкенту а Афа вторая может больше будет ну и так когда-никогда может просушить там я там знаю но все равно я думаю поставить надо потому что потому что надо лучше как лучше и надо тут вот в коридоре в котельне разгородить и сюда наверно какие-то бочки поставить с кормом чтобы не бегать корм сюда не носить а сразу тут сбочек набрал, уже готовый, и занес туда в коридор. Очень хорошо, когда двое дверей в сарай. То есть сарай тепло, я тут бегаю, шоркаюсь, сарай тепло. То есть коридор, предбанник очень хорошо. Ну вот так, вот так я у себя в кабинете. В своем личном кабинете. Есть кабинет, есть он подчиненных, и там полно, и сейчас я покажу вам там. Все есть, живи и радуйся. Вот так, опа, и все, вот так и живем. Так, пошли во второй сарай покажу вам, что там и как. Вот здесь надо раз Разгребить вот эти тельфера, горелки всякие, все такой инструмент, хохоряшки, саморезы и сюда поставить бочки и сделать какую-то или под эту сторону полку, ну всякие вот эти хохарюшки, что мне необходимы, ключи там, ну то, что я пользуюсь, плоскогубцы, это постоянно надо в что-то там подкрутить, что-то оторвали, что-то и все, ну вдруг там, ничего такого там серьезного ничего не было, ну вдруг, так, и спрашивали по канализации, канализация идет а вот так, желоба, вот два, видите, два желоба, они идут здесь, понизу, вот здесь, вот тут, по низу они идут, под, под плиткой под бетоном и вот тут -а. это вытягивается и там крышка и там три кольца В канализацию выходит только только жидкая ну только жижа ну одна моча и все все густяки в тачку то да, я уже показывал в видео каким образом вот так кабинетик Зашел, вышел, туда пошел, оттуда пришел, сюда зашел. Вот я вожу, мне говорили, да ты будешь через чистый кабинет возить тачки с навозом. У тебя тут будет все, типа в навозе. Вот, смотрите, уже сколько я вожу. Я даже здесь ни разу не убирал. Ну, бывает подметает, потому что солому там ношу, когда-никогда. И вот, смотрите, это же я так еду, и туда на ворота. Вот, все чисто, вообще ничего нет. И аллея тоже чистая. А сейчас туда сюда я думаю, после Нового года плиточкой все обложим. И вот эти жалоба, и центральный проход. Там еще у меня есть планы. И будет красота. В сарае же, я говорю вам, Ташкент. Ташкент, Ташкент. Ташкентура, да? Итальянцы. Уходим. А в этом сарае для доращивания у нас одна клетка еще занята, я тут подтапливаю. Вчера она начала стопить, и сейчас думаю растоплю, потому что держится мороз. Где-то минус 4, а под утро было минус 12 если я не ошибаюсь все эти пустые клетки то тоже те пустые вот это одна и то еще буквально недельку и там уберем на радугу одного и их в ту клетку запустим э, в большой сарай в новый там теплее чем тут они эти подрастают это получается я думал сегодня сколько Аматору с Вероникой месяцев. Это они родились в конце в конце августа, а мне привезли в конце сентября. Ну то есть с конец августа рождения. Это сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот три месяца. И наверное еще нету. Вот три месяца, а Вероника уже, наверное, поболее, чем у вот тот итальянец, что мы взвешивали в 90 дней в три месяца. 54 килограмма набрала но вес был 54 Вероника будет поболее то есть рост у них колоссальный что у Аматора, что Вероники ну и догнали они уже больничку хотя больничка против них была здесь как гигант уже вон Вероника догнала больничных ну больничные нормально пошли все нормально я тут по-любому им ну тут аж и вода у них стоит чтоб не замерзала и, чтобы поддерживать хорошую теплую температуру. Сейчас только растопил. Вот сейчас. Сейчас хорошо разгорится, я закрываю на глухарь, пенечков туда накидал и все. А потом, когда этих уже заберем, вот эту часть, этих четырех туда на новый сарай, я тут хорошо натоплю вымочим все стены плитку водой и все щетками повымываем паутину всю соберем побелим заново где там что подчистим подчухаем и все и будем ждать новых опоросов и сюда переводить на доращивание я сюда перевожу после отъема и а вот так желательно до двух месяцев то есть два месяца от рождения и потом уже можно сарай на откорм потому что три месяца такие вот как вот, допустим Вероника и Аматор но ну, этим чуть больше коричневым их тяжело уже отсюда переводить хоть в новый сарай, хоть в другой я когда итальянцев перетягивал, ну тяжело а когда в два месяца, то есть 6 дней нормально, покидал их по два по три в тачку мою, в тележку и поперевозил, а эти уже тяжелые но ну, если Вероника вот я думаю, не меньше 55 килограмм А может даже все 60, но она крупная. То в этой, наверное, под 70, может 75. Ну, то есть этот крупнее, чем Вероника. Ну и эти то тоже самые этот. Э Это все получается свинки. Это свинки. И Вероника свинка. Аматор тут, как Кум Королю и Слад Министру не кастрированный аматор мне надо для запаха я когда мне надо покрывать допустим любыми хряками ну я имею в виду искусственно мне аматор э, в основном для запаха надо чтобы для стресса гона стресса ну ну и так аматор вообще левых кровей покрыть любую свинку если я там не успеваю с дозой или что. Ну а так, если мне надо будет там чистая какая-то линия, Петрен или Макстер, я, конечно, куплю семя дозу и покрою искусственно. А когда мне просто над корм поросята, покрою, покрывать аматором, у них рост колоссальный. То есть энергия роста отличная. В этого выводка вот по Веронике и по аматору. То есть это вот так. Это получается две свинки, вот эти коричневые, это от моей кантурши, я ее забраковал. Вот этой кантурши, кантуршу покрывали дёрком, вот такие поросят. Ну а Веронику оставим, наверное, тоже на свиноматку, чтобы она была вообще других кровей от моих всех свиноматок. У меня то сейчас Машка получается левых кровей, а... Будет и Вероника. Машка все равно туда-сюды и и все. А Вероника останется. Ну, то есть вот так. Вот это получается им три месяца. Это, наверное, еще и нету три месяца. Потому что они родились в конце августа. Сентябрь, октябрь, наконец ноября. Ну, в принципе, плюс-минус. до да, три месяца. Ну, на три месяца это вообще Вероника. Хотя, когда мне их привезли, я им покупировал хвосты поколол все необходимые уколы. Они долго недели две стояли. Я думал роста не будет. Ну и пошли так, что он. И Вероника прямо простое. Да, Вероника? Пастожешь? Вот, гивулька. Гивулька, да? Вот видите. Ну, ой, Вероника, что ты этот? Микрофон грызшь. Ну а так. Так что то такие дела у нас буду переводить их, то ну, сниму видео, когда буду перетягивать, ну тут по-любому получится в одной тачке одна свинка, потому что крупные, сейчас еще какая-то неделька пройдет, еще поднаберут, поэтому вот так. Ну тут поэтому сараю рассказал, показал, что-то как. Сейчас подкину и пусть нагревает.